Все для чего-то друг другу даны, Божья воля и происки сатаны. Чтобы друг с другом ужиться, нужно со своим внутренним я договориться. Да, люди разные все же бывают. Одни живут, другие играют. Если не пытаться иное понять, сильнее, как личность, не получится стать.